Друзья, я вас всех приветствую. Бодрого майского весеннего утра. Скоро 9 мая, скоро День Победы. Как этот день был для нас всех дорог. Друзья, ну, как и обещал, сегодня для вас подарок Оксана Смирнова, президент Две Звезды. И сегодня мы вместе проведем для вас, в общем, больше для марафонцев, которые участвуют в нашем марафоне, эту встречу. Сразу хочу сказать, Галина Николаева получила сегодня утром поощрительный приз, который я выслал. Вот, и теперь она, ну, наверное, проверит и выложит это видео. Итак, у нас лидирует команда ⁇ Перед звездам ⁇ 21 балл. На втором месте команда ⁇ Ручеек ⁇ 11 баллов. И я вас всех поздравляю, друзья. Кто у нас будет на третьем месте, надеюсь, узнаем в ближайшие дни. Оксана, кстати говоря, тоже тебе расскажу. У нас идет марафон, вышло свыше 30 разных команд. Даже я одну команду возглавил, ну и не хочу отсиживаться в наблюдательном совете. Вот 30 команд, около 100, около 100 партнеров вышло на марафон. За каждого подключенного новичка у нас один балл, за каждый апгрейд 10 баллов. И вот у нас две команды, ручеек и вперед к звездам. Удачно использовали время Epic Pro, Promotion Pro, Pro, Pro, ну, тот, который закончилась, да, и успели получить э команду Ракек 10 баллов за один апгрейд, а команда вперед к звездам даже 20 баллов, было 2 апгрейда на Titanium Pro. Вот, поэтому, ну, надеюсь, интересные события еще впереди. Вот, у нас очень хорошие призы выставлены, ну, много поощрительных призов. Вот. И сегодня нашу встречу хотелось бы посвятить, бы. вот ты понимаешь, ты для нас, знаешь, как вот аль альма-матор. В общем, когда мне Володя, Володя когда больше там в январе того года обратился, да, и сказал, вот, пожалуйста, посмотри проект. Я еще, вот, в общем, как-то так и, ну, не был так настроен, да и когда потом уже когда я уже первой недели когда я уже стал партнером первой недели начал смотреть твои, твои встречи твои вебинары володи фролова вот но ну, у других я начал понимать что да действительно здесь не просто интересно а супер выгодно именно супер выгодно вот. и сегодня наша встречу в общем я хотел построить следующим образом. Вот, я хочу, чтобы ты поделилась своими впечатлениями, своей эмпатией, своими, может быть, какими-то секретами. Вот ты пришла в проект, и у тебя прямо, прямо так вот все-все-все-все-все закрутилось, завертелось, и ты уже президент две звезды. Ну, почти-почти амбассадор, да, там, почти амбассадор. Вот, поделись, пожалуйста, своим опытом, ну, вот первые там дни, какие у тебя были ощущения, что ты предприняла, вот твое видение. Вот. Ну, и вот в таком духе мы сегодня будем вести беседу. Ну, а в конце, если будут вопросы, ответим совместно на э, эти вопросы. Да, благодарю. Благодарю, Владислав. Спасибо, что пригласил меня. Я приветствую всех, кто сейчас с нами вместе. И радуюсь за те команды, которые вырываются вперед. Друзья, так держать не сдавайтесь. Молодцы, я очень рада, когда происходят вот такие вот соревнова... соревновательные мероприятия во благо себе, во благо тех людей, которых мы доводим до результата. Это здорово, это интересно, это азартно. Молодцы, я очень рада, и я болею за вас. И... Как это было? Очень интересный такой вот неожиданный вопрос. Ну, как это было? Я, когда получила информацию, начала разбираться, вот это, опустим, то время, когда я получила информацию, мне позвонил Сергей Щербак, я послушала его, что-то непонятно там по играм, все, но осознание того, что это интересно что здесь можно начинать очень активно и серьезно работать, это осознание мне пришло со встречи с Володей Фроловым, который приехал в Сочи, мы с ним встретились, он мне объяснил про компанию, рассказал вообще ее идею, и я приехала домой с теми мыслями, которые у меня остались в голове, потому что он сказал, ты можешь заниматься чем угодно, тем, что у тебя есть, это тебе как-то улучшить, улучшить может твою финансовую э, подушку, это может быть улучшит твою жизнь, но это тебе жизнь кардинально не поменяет. А компания Краудван может изменить твою жизнь кардинально. Я еще не понимала на самом деле, потому что у меня не было никаких доходов, у меня была эта информация, у меня была эта компания, у меня был аккаунт, и я приехала домой, переспала ночь с этой мыслью, и утром я начала смотреть, и тот ролик, который меня, конечно, поразил, это… 10 тысяч партнеров в Йохансбурге, которые кричали «Крауд ван, «Крауд ван! Потом посмотрела, что они уже путешествовали в октябре на лайнере. Я посмотрела интервью, я понимаю, что это, это вау, это интересно, это круто, это круто. Это то, что действительно наконец-то пришло в мою жизнь стоящее. Потому что можно было зарабатывать где угодно, можно никого не приглашать и чем-то там заниматься. Но хотелось, хотелось э, строить бизнес, хотелось приглашать людей, хотелось движухи. Вот знаешь, именно вот это вот состояние, когда мы хотим подвиживать. «Давай, мы сейчас тут э, начинаем этот бизнес». Вот. Мне всегда было радостно за тех людей, которые начинали какое-то движение, какой-то компании, и у них вот этот вот заряд такой мощный, и вот этот вот командный дух, и этого очень хотелось. Но на тот момент, естественно, этого пока ничего не было, и не было такого знания о том, что мы поменяем здесь жизнь, не было, конечно, предположение, что здесь начнут все зарабатывать такие большие деньги очень быстро, ничего этого не было, была компания, были ролики на английском языке, было видение и был телефон, был у меня скайп, и куча людей, которые занимаются различными своими там, проектами, какими-то компаниями, кто-то уже давно не занимается сетевым, кто-то уже устал. И я просто понимаю, что все, нужно, нужно делать это сейчас. И начинаю звонить, просто начинаю звонить. Позвонила э, нескольким людям первым, да, которые не являются сетевиками, они просто... Готовы меня выслушать и пойти за мной. Я позвонила, э, говорю, вот такая-то компания, все здесь только начинается, заходи. Все, никаких вопросов лишних даже не было. Сколько это лет компании, какие там у нее там, э, аудиторские проекты, никаких вопросов не было. Я сказала, что классная компания, нужно здесь быть. Э, первое, что это... Шведская компания, она открыта, прозрачна, вход 99 евро, здесь шикарный маркетинг. Я понимаю, что человеку не надо говорить про маркетинг, потому что он никого никогда в жизни не приглашал и приглашать не будет. Но есть возможность здесь сейчас зайти и поучаствовать в чем-то глобальном. Вот. Следующее, это, конечно же, мне нужны были активные партнеры те люди которые у меня есть в контактах это все люди которые э, кто-то занимается чем-то кто-то может приглашать кто-то не может но я звоню тем кто так же как я устали ничего не делать и там где они сейчас находятся я понимаю что там денег нет нужно человека просто показать где есть деньги все если человек понимает, что и видит, что здесь действительно можно заработать, нужно мне об этом им сказать. Я начала звонить, я начала звонить просто целыми днями, я ходила целый месяц, можно так сказать, это было, э, что вот уже был конец ноября, начало декабря, всем там уже такое предновогоднее настроение, но у меня это все, это телефон, я просто хожу из угла в угол вот так вот, целый день по комнате с одной комнаты в другую и целый день разговариваю разговариваю разговариваю кто меня не слышит я просто наговариваю голосовым голосовой отправляю привет как у тебя дела чем ты сегодня занят давно с тобой не общались мне нужно тебе кое-что рассказать и смотрю человек не вроде как и посмотрел, но ничего не отвечает, думаю, хорошо, ладно, следующее сообщение, я начинаю говорить о том, где я зашла, что это за компания, потом, следующее. потом человек мне перезванивает, мы с ним общаемся, и вот так вот кто-то сразу берет телефон, звоню, вот есть такая-то компания, есть то-то, то-то, то-то, и вот э, так меня услышала Алла, сначала тоже сказала, ну, Оксана, не знаю, но она долго не думала, она меня послушала один раз, еще раз послушала, и все, и зашла. Есть те люди, которых я приглашала много раз. Вы все знаете, да, это Марк Броверман, это Владимир Горголин, который у меня зашел просто вот, наверное, из уважения, чтобы я, наверное, отстала, потому что я не хотела отставать. <свёк> я понимаю, что человек… Э не, не, не в том месте, где много денег, нужно показать, он упирается хорошо, но если хорошо, я тоже упертая, если ему прям настоять и все-таки привести к этой кормушке и показать, вот, возможно, у него мнение поменяется, то есть вот самое важное – это не опускать руки, это отказывается, одна он меня отказалась… Оксана, я тебя люблю, уважаю, все просто, я не буду, не буду и ничего не хочу. Ну, что мы к ней цепляться, если я уже, наверное, 6 или семь раз к ней подошла, вот, то я уже думаю, ладно, все. Ничего тогда, мы не говорим о бизнесе, просто дружим и все. И такие варианты. Но весь месяц это были звонки разные вопросы, о которых я тоже не понимала, как отвечать. Я звоню Владимиру, потом созваниваемся с Хабилом. Очень много отказов было в плане того, что люди не верят, не верят, что здесь что-то может состояться, что может быть. И иной раз мне нужен просто мужской голос. Когда ты разговариваешь, мужчины тоже есть разные, кто-то воспринимает... Только мужчин и с женщинами, как бы так он послушает из уважения, но разговаривать-то сильно с ней не будет. Вот, поэтому все разные и разные способы применения, которые вы должны подойти к этим людям с одной стороны, с другой стороны, и найти свой ключик, чтобы отпереть их сердце для что-то для открыть для нового. Вот вот это вот был горячий месяц, и потом этот эм, он перетек в Новый год. Это уже когда ты показываешь эту компанию, и человека заряжаешь, зажигаешь. И так получилось у Аллы, так получилось у Нурии, так получилось у Володи Горголина. Так всех получается, и они начинают делать то же самое, и работы становится все больше и больше. Как бы я сначала пригласила 10 человек, потом 20 человек, потом 30 человек, потом эти 20 человек все пригласили еще по 5 человек, по 10 человек. И с каждым нужно проводить тоже такие же разговоры, как Хабил с нами проводил, такие же сомнения у некоторых. И Новый год мы его не помним. Вообще, Новый год для меня кто-то что-то там нарезает, мы приехали к родителям, но у меня телефон не вы из рук не выпадал, потому что э, с Новым годом и все, Про промо продлили еще на час и все, кто там, чего там, я даже не помню, что я сидела или ела, не было Нового года для меня, но это было такого, такое драйвовое настроение, потому что у нас промоушены, э, кто-то не успевает, сайт зависает, деньги, давай эти деньги прикинем. утром после новогодних праздников рассчитаемся, все такое прям… От нас, вот мы все были сами, как бенгальские огни. Вот так вот мы все носились по комнате с телефонами, с апгрейдами. И следующий день у нас начался также со звонков, потому что промо там до какого-то времени продлили, вот, и это было классное время. И все были в этот момент такие заряженные, и несли вот этот вот заряд людям. Зажигали их, и так появлялись такие вот классные, большие команды. Вот, вот это вот нужно... Я просто поняла, как нужно делать этот бизнес. Когда вот у всех такой заряд, такое настроение, все получают... И быстро деньги получают, приходят деньги быстро. Алла мне звонит, говорит, я ничего не понимаю, как, откуда 8 тысяч. Ну, реально... 8 тысяч евро. Да, 8 тысяч евро, евро. Мы еще думали, у нас нужно было сделать, успеть апгрейд, а все же сидят, сошли на сотку, а апгрейд очень хочется, очень хочется апгрейд, и ты не знаешь, либо их выводить, либо, потому что деньги нужны, либо их оставлять для апгрейда, либо их отдать на, для, для, для команды, чтобы люди делали апгрейд, и... Мы, конечно, поступали очень мудро. Мы отдавали деньги для того, чтобы люди делали апгрейд. И когда они успевали делать апгрейд, нам приходило еще больше. И мы в итоге сделали и себе апгрейд, и заработали. Здорово. Вот, вот так вот начинался наш бизнес. Без продуктов. Не было, как мне вчера написал. Оксана, э, человек спрашивает, очень много вопросов задает, где посмотреть аудит компании. Ты кто, аудиторская проверка, что ли? Какой тебе аудит компании, надо посмотреть? И вот такие вот вопросы, таких вопросов не было. Было желание работать. Вот желание поменять свою жизнь. Все устали сидеть без денег. Устали, действительно. И. Когда началась такая движуха и в командах, и видно, что все начали зарабатывать очень быстро и очень много, и неожиданно много, у всех просто полезли глаза на лоб, когда они, заходя в свой бэк-офис, видели, что таких денег они за такое короткое время никогда нигде не зарабатывали. Ни в одной компании. Все. Вот это было у нас начало. Здорово. Скажи, а… Ты какие-то делала приоритеты там на пол, на профессиональную пригодность, там сетевики, не сетевики, или всех подряд. Я подписывала всех подряд. Всех. Вот кто у меня сегодня, я смотрю, так, на скайпе этот, этот, этот. Я звоню всем. Я со всеми разговариваю. Конечно, я выбирала потом, знаешь, вот всем позвонила, все, думаю, у меня же кто там у меня по чатам крутой, да? И смотрю. Так, этому еще не позвонила, этой не позвонила, все, и начинаю с ними. Конечно, важно забрать людей, тех, которые имеют опыт, профессионалы, которые понимают тебя с полуслова, чем ты будешь разговаривать там с человеком, который не работал, в пару, пару хайпов зашел, потерял деньги, и он, ты понимаешь, что он работает... Ну, может, и не, совсем не будет. Конечно же, тебе важно это время потратить с тем человеком, который может дать результат, который действительно может очень хорошо преуспеть в этой компании. Вот. Но кому я давала? Я давала всем информацию. У меня огромное количество людей, и сейчас я просто понимаю, это, наверное, сначала же нужно пройти опыт, да, чтобы понять, что-то, и теперь я понимаю, что вот не надо настолько много людей э, приглашать, как у меня, я всегда приглашаю очень много людей, но мне это нравится, и чтобы я там сказала, там, ну, пожалуй, мне хватит, наверное, такого нет, не будет, но я понимаю, что можно было часть людей и не приглашать, потому что... Им этот бизнес, им он и не нужен был, и сейчас не нужен, и они туда не заходят, и они не понимают, и я с ними вожусь, просто я… Звоню человеку, я говорю, посмотри за это время сколько. Я отправляю голосовое, я э, говорю, давай с тобой зайдем в твой аккаунт и посмотрим, что у тебя здесь. Давай активируем Mindow, я тебе расскажу про это. Давай, ты забрал ли свои пиксы? Давай, давай, зайдем. И вот у меня вчера прошел целый день это сообщение для тех людей, которые, которым не нужен бизнес. Но... Возможно, через год, да, через полгода я обращаюсь, когда идет такой момент ключевой, и что человек может увидеть для себя возможность. Когда нужно было конвертировать э, в краудан наши микстеры, офилгоу эти доли я также звонила всем. Когда нужно было что-то взять или какой-то промо выходит, я тоже всем звоню. Всем обзваниваю, напоминаю о том, что у нас происходит в компании. Это важно. Даже если вчера ушел целый день, я думаю, что этот день ушел. Правильно и не напрасно, потому что люди, которые зашли, они взяли пиксы, они обратно что-то услышали, у них, может быть, у кого-то провалился жетон, кто-то посмотрит чуть больше и зайдет в эту компанию уже по-другому, с другим видением и с каким-то, наверное, осознанием того, что он не зря зашел год назад в эту компанию. Вот. Поэтому я работаю так, как работаю, приглашаю всех, даю информацию для всех, насколько мне хватает своего времени, поддерживаю, вот. а тут уже человек сам выбирает. Скажи, пожалуйста, вот ты, ты сказала, я там по 6, по 7 раз все-таки к ним обращалась. У тебя есть вот, в общем, такая как бы ну, схема, все-таки сколько надо к человеку стучаться? Я знаю, там есть принцип семи рукопожатий, 7 подходов. Вот все-таки сколько у тебя сработало прямо вот в точку? Сколько ты вот... Потому что у меня подход такой. У меня немножко другой подход. Я говорю, я не сетевик, я такой обыватель, предприниматель, да. Я, например, если вижу, что человек такой, ну, малоподвижный образ жизни ведет, вот, мне вот, я стараюсь подбирать себе с горящими сердцами, с горящими глазами личников, да. Ну, правда, это не всегда тоже срабатывает. Вот. Но вот все-таки, сколько у тебя было, вот ты, подходов, чтобы они тебе действительно сказали, все, я иду. У меня нет такого конкретного числа подходов. Я могу подходить, ну, не знаю, да, до... наверное, пока меня не заблокируют, наверное, могу подходить. Понимаешь, у меня есть человек, ну, и не один, который 10 раз мне сказал «нет». В итоге все равно в момент, когда у нас был возможность и подписать, я говорю, все, я хочу, чтобы ты здесь был, потому что это… Это классно, это классная компания, это компания с огромными возможностями. Просто тебе сейчас ее не надо. Я понимаю, у тебя там свои дела, ты мне все время говоришь, чем-то ты занят, тут ты -то уехал, то ты еще чем-то, тут ты сейчас свое -то открываешь уже десятый год, ты открываешь там свою компанию, и тебе некогда. Напиши мне свои данные, я его регистрирую активирую этим гифтом, который подарочный, и потом даю всю информацию, постоянно с ним люлюкаюсь, захожу, забираю реворцы, захожу, забираю пиксы сейчас, и даю ему информацию, даю, даю. И сейчас настал момент, когда я ему могу показать, что у него есть. С его кабинетом, с его данными, с его реворцами, с его доходами, которые он не забирал никогда, а делал за него я. Вот, понимаешь, вот совсем другой подход. И сейчас, я думаю, зайти с этой стороны и показать ему, что у него уже есть, а он при этом ничего не делал. Ничего. Ну хорошо, а сколько вот людей тебе делали одолжение? То есть, скажем, ну да, вот как Володя, да, Горголин, я так понимаю, он тебе сделал одолжение. То есть сначала он не видел этих чемоданов с деньгами, как я все время шутю, да. А все-таки сколько таких у тебя вот личников, которые сделали тебе одолжение и потом проснулись? Я так понимаю, Алла Князева тоже сделала одолжение, да. То есть она. Нет, Алла Князева зашла осознанно. Она угу. зашла, потому что ей действительно нужны были деньги. И она была все равно в поиске. Этот человек, который не угасает, понимаешь, как бы не происходила ее жизнь, сколько бы она ни падала, этот человек не угасает, понимаешь. Она отряхнется из пепла, никогда у нее там уголючек не потукает, она нам работала, вот. Но ну, нужно было просто этот уголечек этот пепел везде сдуть подуть на нее и она загорится вот поэтому из э, тех людей которые зашли марк он посмотрел наверное, сделав мне одолжение он меня послушал но дальше он зашел осознанно вот и я тоже зашла за осознанно стопроцентно я Мурья сто процентов она никогда не зайдет неосознанно это не тот человек которому ты можешь там петь песни и потом она из уважения нет я точно такая же мне нужно понимать куда я захожу что это такое ну просто зайти смысл-то какой зачем просто зайти зайти нужно для чего-то для того чтобы мы могли заработать для того чтобы начать бизнес Просто так, из уважения, я не захожу ни в какие компании. Дашь на дашь, я не захожу в компании. Давай, я к тебе, ты ко мне. Я сразу нет. Какой ты ко мне, я к тебе? Мы бизнес делаем. У тебя чего? Бизнес круче, чем у меня? Почему я должна идти к тебе? Если у тебя бизнес круче, чем у меня, хорошо, давай рассмотрим. Тогда мы этот отставляем и работаем здесь. Но не так, что из, вот ты мне, я тебе. Ну да, согласен, согласен, согласен. А сколько у тебя уходило времени вот прямо вот на там первые первые, когда ты подключала, и вот у тебя там люди понятно им надо адаптацию пройти, чтобы у них нейронные сети в голове сошлись. Сколько у тебя уходило месяц, полмесяца или там по-разному с каждым, или они сразу въезжали, начинали самообразовываться? Я вот таких людей очень уважаю, которые вот дал все информацию, дал. И начинали самообразовываться. Я понимаю. Те, кто не въезжал, тот не въехал и до сих пор, понимаешь? Понятно. А все вот кого-то назвала, они, в общем, благодаря этим школам, благодаря ну и кабинеты тоже сейчас и тогда тоже были вменяемые, я помню, да? Вот все зависло, это у меня, а, Галина пишет, нет, Галена у нас, не знаю, у нас, карта все нормально движется, вот, поэтому, э, ну, просто я думаю, что, э, если у человека горят глаза, да, он сам может самообразовываться и найти информацию везде, и YouTube-помощь, и школы, и вебинары, ну, в общем, там ничего сложного нету, а мы даем только своевременную информацию, там появилось линками, Возьмите пиксели, сегодня среда, не забудьте забрать баллы лояльности. Да, 30 миллионов партнеров у нас, ребята, вау, и так далее. А все остальное, ну, в общем-то, говорит о, о, именно об ответственности человека к бизнесу, об ответственности. И если человек ответственный, ему там не надо ничего там э, каждый раз поднимать. Как говорят, если я всегда говорю, ребята, как потопаешь, так и полопаешь, или волка ноги кормят. Вот. Здесь очень важно понимать, когда ты заходишь в бизнес, что это твой бизнес, что никто тебе ничем не обязан. И для того, чтобы ты приглашал людей и чтобы люди к тебе шли, самое важное – ответь себе на вопрос, почему они должны идти к тебе, ну да. что ты им можешь дать. Это тот вопрос, который э, я все время смеюсь. Хуаю. Да, да. А когда ты понимаешь, что ты можешь дать, вот возьмите на себе даже на листочке, вот изначально начинающие просто пропишите, чем вы можете быть полезны для человека, почему он должен идти выбирать вас, чем вы уникальны, что вы знаете и чему вы можете научить. Вот. И когда ты понимаешь, что ты должен давать людям, чем ты ему должен быть полезен, это значит, ты должен владеть полностью всей информацией. У тебя должно быть видение, ты должен знать все о компании, ты должен ответить на любой вопрос, потому что с тобой советуются, какие можно сделать стратегии, ты должен просчитать, ты должен в этом бизнесе быть полностью. Тогда хочется человеку быть с тобой, потому что ты все знаешь, Значит, ты поможешь в сложной ситуации. Если будет непонятно, можно к тебе обратиться, ты на связи, до тебя можно дозвониться. Ты понимаешь, когда до тебя не, невозможно до спонсора дозвониться, не хочется к нему подписываться, потому что его не найти. Вот вы должны для себя понимать, значит, вы должны взять ответственность, вы должны быть как луч света, mm -hmm. чтобы все ваши мотыльки с командами были в этом свете, понимаете, они лазили в потемках, в поисках лучка в туннеле, да, вот так вот должно быть, и когда вы это поймете, вы будете делать это, и тогда у вас будет совсем все по-другому меняться, к вам будут приходить уже другие люди, другие, ко всем приходят люди, партнеры, точно такие же, как вы сами, если вы ругаете кого-то из своих партнеров, вот он такой тупой это, это, это вот если показываешь вот так значит вот это вот нужно вот так вот сделать и все будет понятно вот какой ты такой к тебе придет и человек ну, не скажи а насколько тебе хватает терпения с людьми которые через год задают вопросы где взять реферальную ссылку где, не знаю, там в настройках поставить что-то. Я, например, вот эту миссию стараюсь передавать Володе, потому что, ну, я, наверное, не такой хороший преподаватель, я больше наверное, там тактик стратег неплохой, да. А что касается вот такого терпения железобетоновыми, там у нас есть вот Константин Бернацкий, я думаю он такой супер терпеливый человек. Вот, но когда мне там через год задают, человек появился где реферальная ссылка, ну, я, например, так всегда вот в удивлении говорю, ну, ты бы еще это, там, через три года объявился и спросил, вот, где твои реворды, там, где твоя реферальная ссылка, хотя на самом деле в этом есть тоже зерно, человек может быть действительно, как ты говоришь, проснулся, теперь хочет что-то делать, вот, и хочет... Вот это важно, молодец, Влад, смотри, он же спросил, где реферальная ссылка, он не спросил, ну где когда деньги? мы откроемся где на бизнес, деньги, да? где, где, где мое бабло, я там вложил, здесь разный разговор. Если он тебя спрашивает, где реферальная ссылка, это отличный вопрос, пусть он через 10 лет хоть задаст его. Я ему покажу, где реферальная ссылка, проведу по кабинету, расскажу, покажу все возможности. А если он вот будет с такими претензиями, или, например, ну что там, обещали это, а ничего нет, я там вложил, там свои 500 э, евро, ничего, так ты не забирал ничего, туда не входил. Ты даже элементарно свою, э, свой пассивный доход не забирал. Ну да. А ну, у тебя это... все-таки больше все мужчин или женщин в, лични... в личниках? Я люблю. Э... То, что ты любишь, я знаю. Да, <с работаю со всеми. Со всеми, да. С мужчинами мне очень комфортно, потому что они такие... Ну, нет, вот, знаешь, они не все, конечно, но в основном своем они обязательны, они четкие. И я эти качества очень люблю. Это если и мы их полностью. разбудили. Если, если, если мы их разбудили и побудили. А если мы их не разбудили не побудили, там стеклянные глаза и типа улыбка, ну давай в следующий раз и так далее. Да, у нас мужчина тоже есть. У нас сейчас он в зале прислушивает, сколько мужчин. Сколько у нас кстати, в зале? Раз, два, Два, два, два. Ну, я третий. Ну, вот три человека, остальные женщины милые, прекрасные. С мужчинами да? мне проще. Они все понимают сразу. Им я знаю, что им нужно точно показать. Если с женщинами нужно еще повозиться, они капризничают, да? И насколько тебя хватит этих каприз, вот, либо ты уже ее оставишь либо ты будешь с ней нянчиться. Но если ты с ней будешь нянчиться, то ты с ней можешь нянчиться э, все это время. Если ты бесконечно, не... да, И, все, да. это все. Это, это как э, стул падающий, или там чем меньше мы любим, тем больше мы нравимся. Поэтому тут принцип такой: потому что как ночью начинаем скатываться в няньке, то там уже э, я понимаю, что многим сейчас не хватает об, о, о, общения. Вот Я стараюсь показывать проект не только с точки зрения финансовой стороны, но и с точки зрения и социальной стороны, и с точки зрения даже коммуникативной стороны, что действительно не хватает многим общения. И многие приходят сюда просто пообщаться, и это очень важно. Потому что когда люди одинокие, одиноких людей очень много. то Это вторая проблема после смертности, одиночества. Смертность на первом месте, ну там по разным причинам смертность, да. Суициды и так далее А на втором месте стоит одиночество И даже если сюда приходят люди одинокие Даже если они не понимают и не чувствуют Я всегда вот чувствую вот, этот, вот эту грань Я все равно стараюсь с ними общаться Потому что если уж не в этом Ну по крайней мере элемент меценацию Элемент благотворительности здесь есть с твоей стороны И ты даешь ту порцию общения Которая действительно человеку необходима, Потому что одиноких очень много людей Особенно старшего возраста, вот, ну, молодежь как-то как, как более-менее находится вся по своим тусовкам, вот, а вот э, старшего возраста, да, очень много одиноких людей, и даже если протягиваю руку, руку, в том числе, даже если он не понимает, ну, ты даешь вот это общение, а я чувствую, когда человеку действительно нужно вот это общение, я тогда действительно лучше буду говорить не про краудван, а мы будем говорить там, ну, как, у тебя дела там, нормально, да, как там... Э в городе дела там как как в стране вот. и поэтому даже вот это доброе слово как говорят и кошки приятно вот но в общем секретами ты поделилась ли может еще какие-то секреты у тебя есть нет, тайна нет. золотого ключика поделись тайны золотого ключика не сдавайтесь самое главное весь секрет в том что если вы будете идти в своем направлении которое вы выбрали у вас все получится Точно, не сдаваться. Вот это тоже хорошая черта характера, когда э, быть стойким оловянным солдатиком и несмотря ни на какие преграды, ни на какие там стихии, ни на что, все равно идти вперед. И рано или поздно все равно врата откроются, потому что у нас мы все индивидуальны, мы все такие вот уникальны и э, настырность в хорошем смысле слова, она все равно здесь э, города берет. И смелость берет, и вот эта настырность, да, там, не сдаваться. Друзья, так, ну давайте теперь перейдем к вопросам. У кого есть вопросы, поднимайте руку. Я вам смотрю, Тамара э, у нас присутствует в зале. Галина, Оля Замира, Юрий, Александр, Марина. Друзья, не стесняйтесь, не стесняйтесь. Задавайте вопросы, потому что Оксана... Человек у нас занятой, президент две звезды. Тоже надо э, это принимать во внимание. Поэтому сегодня пришел, специально к нам пришел на наш марафон. Можете у кого-то вопросы есть. Не стесняйтесь. Вопросы никогда не бывают э, как бы не тактичными, не тактичными. Вопросы всегда есть вопросы, если говорим про бизнес. Поэтому не стесняйтесь. Но если вопросов нет, тогда я задам вопрос. От команды надо. На, закончим, да, у меня вопросов всегда много. Вот твое видение обновленного маркетинга, хотя мы с тобой уже позавчера об этом говорили. Твое видение обновленных продуктов, вот. Ну и вообще, что ты будешь делать в ближайшее время в связи с тем, что компания из предстарта, предланча перешла состояние э -э старта, вот, о, вопрос появился, сейчас Тамар дам тебе руку, вот твое видение, что будешь делать с новым маркетингом, что ты будешь делать с новыми продуктами, хотя я знаю, что ты будешь делать, я просто хочу, чтобы ты сказала моей команде. Да, с, <Kelsey> с новым маркетингом я буду приглашать, сейчас я... Как раз занимаюсь тем, что я просматриваю всех своих людей, которые у меня э, спящие, которые... которые гуляющие, Разбудите, посмотреть, что у, них, да, что у них с Микстером. Микстер, вот, друзья, у нас осталось 90 дней с момента 7 апреля. Грубо говоря, у нас уже одного месяца нет. У нас осталось два месяца аванса, который нам дает компания чтобы мы за два месяца сделали себе 25 личников, понимаете, которых будет подписка. Вы хотите, если заработать весь маркетинг, вот это вот самая главная цель. 25 человек, которые имеют подписку. Те, которые у вас зашли когда-то, они просто зайдут сейчас, купят эту годовую подписку и целый год вы спите спокойно, потому что у вас идут все доходы. Вот это вот очень важный момент, и осталось два месяца для того, чтобы вам сделать вот это вот, вот для себя хороший задел. Что с продуктами? Продукты мне нравятся. Мне нравится. Вообще я получила удовольствие от link.me, я жду соуми, so потому что это будут социальные сети, это будут контакты, возможно, это будет рассылка на эти контакты, поэтому соцсети, прям, ребята, подготовьте сейчас. Нужно их сделать красивыми, со своими шапками, с фотографиями, э, такими э, при, притягательными соцсети свои, подготовьте уже платформу для этого. Multivalet, естественно, мы все ждем. Все ждем мультивалит и продаем его уже. И, конечно же, изучать нужно планету АИКС. Как это было, какие имеют люди опыт и игр в этих направлениях, да, потому что, когда откроется, хотелось бы хотя бы иметь какое-то понимание, что нужно делать, либо это будет интересно, Совместно строить какой-то город, да, брать какую-то землю или раскидать их наоборот с эти гексагоны, потому что может быть такая стратегия. То есть мне интересно сейчас изучать вот это направление. Чтобы заработать, вы должны понимать, в чем это должен быть доход и что ликвидно потому что можно и просидеть с этим гексагоном, поставить его не в то место, или будете, или не создадите какую-то инфраструктуру, ну а какую вы должны это знать. И все, и будет она не востребована. А так, может быть, если она в каком-то интересном месте или с определенными коммуникациями, которые вы делаете вместе, может стоить там десятки, а то и сотни тысяч долларов. Вот. вот это тоже очень важно. У нас компания не дает нам расслабиться, понимаете, что ты думаешь. Мы каждый раз думали поначалу, да, когда все начиналось, в декабре мы думали, закончился промоушен, ой, фу, все, отработали, да, сейчас, через э, две недели, через пять дней. И вот этот вот такой ритм, такой вот тонус, он никогда не прекращается в компании crowd Это да, круто. Постоянный драйв, да, постоянный драйв. Да. Поэтому я что делаю? Я кайфую, я учусь, я делаю свою любимую работу, получаю наслаждение от этого. Супер. Друзья, И вот я вам понимаю. сейчас покажу, как раз мне прислала Галина. Вот поощрительный приз, видно, да? Поощрительный приз. Вау! Калин, поздравляю. Да, сегодня получилось, сегодня вот уже опробовала. Вот уже пьет чай или копия. А, да, из наших кружек. Да, отлично. Так, ну что, друзья, сейчас передаю слово Тамаре. Тамара хочет спросить или сказать что-то. Тамар, включай микрофон. Включай микрофон. А, включила. Да. Да, включила, включила, да. включила, включила. добрый день всем добрый день оксана ну я по сути уже услышала ответ пока я начала думать, его задавать. Огромное спасибо, Оксана. Но я, у меня был вопрос такой, у вас высокий уровень. То, что нам сегодня, каждому, надо обучаться очень хорошо тому, что нам дают Кроут Просто это новое, то, что еще никто об этом не говорил. Это очень интересно и полезно. И Каждый, я думаю, будет обучаться на каком-то, на своем этапе, потому что не все, наверное, еще осознают, где они находятся. Я хотела к вам вот, именно вам задать вопрос, на вашем уровне, э, у вас тоже есть больш, большая команда и люди приходят, правда спят, э, забыли где они находились и потом они проснулись, я хотела спросить ваше отношение вот к таким э, людям, которые долго спали, потом проснулись и спрашивают те вещи, которые уже давным-давно нужно было знать им. Э, я, я хотела бы узнать ваш ответ. Вот как вы... Вот, ну, вы уже и ответили, если он спросил действительно реферальную ссылку, это хорошо, он проснулся. И с ним надо работать. Ну, просто я хочу от вас, потому что это совсем другой уровень развития и другой уровень в этом бизнесе, и я хотела бы слышать ваш. Хорошо. Спасибо, Тамара, отличный вопрос. Я только порадуюсь за этого человека, потому что ну, наконец-то, наконец-то. Все вот это вот действие, которое я делаю для своих спящих партнеров, оно и должно быть итогом, когда человек мне позвонит и скажет, Оксана, где моя реферальная ссылка? Все это делается для этого. Весь год я сижу в его аккаунте, чтобы он мне задал этот вопрос. И если он мне его не задал, я ему позвоню и скажу, давай-ка откроем, и я тебе покажу твой аккаунт. Это супер. Если он спрашивает, нужно, значит, дать человеку, у каждого своя скорость. В тот момент он не услышал, в тот момент у него были другие задачи, понимаете, у него что-то происходило в жизни, он должен был понять, э, свой опыт получить или что-то там понять, у него свои были задачи, вы со своим краудфан в этот момент, он да-да, хорошо, но он не может э, на, на тот момент перестроиться, да, у него было что-то другое. Почему вы ему сейчас можете говорить… Но ты знаешь, ты опоздал. Да никто не имеет никакого права на это так говорить. У него был тот момент, сейчас у него этот момент. И он, если спрашивает у тебя вопрос у тебя в этот момент, значит, ты в этот момент ему нужна. А, спасибо. Спасибо а огромное. Не... А если он не проснулся, Оксан, ты периодически позваниваешь им? Думаю, как... спящим или все-таки позваниваю когда Я позваниваю про тоже, промоушен да. и что-то важное чтобы он это мог использовать опять же mm -hmm. да когда он там э, все у нас сейчас вот пока так тихо да но ты ему даешь информацию вот у нас новый продукт вот у нас кто то а вот у нас э, будет реклама на бурж халифе а вот этот вот ролик посмотри все равно даешь но когда что-то важное, когда вот я могу давать много-много времени, человек как бы не смотрит, но так как бы не вникает, туда не заходит. Но я звоню, когда уже говорю, если ты не заберешь свои пиксы, ты можешь пролететь мимо 10, 20, а то и сотни тысяч долларов. Не, не вопрос, можешь не смотреть. Угу. Все, человек сразу говорит, ну чего там, где там. Хотя это, это можно не делать. Но всегда а... лучше сделать больше того что ты можешь не делать. Сделай больше, если ты можешь. Угу. Наташа, включайте, мик... да, включайте микрофон, Наташа. Добрый день. Добрый Оксана, день. у меня такой вопрос. Вот как вы работаете с людьми, которых вы не знаете? Но у меня много контактов, которые остались, вот были выставки и так далее, разные визитки. И я настраиваюсь на этот разговор, думаю, как правильно что спросить вот именно первые вот эти вот предложения, чтобы вы в поиске или как вот у меня есть интересное предложение, да? Могу я с вами об этом поговорить? И можно потом послать ему ролик или же надо конечно лучше встретиться? Вот Просто вот нюансы вот этот, если можете, подскажите, как бы вы... Вот у меня такого опыта нет. Угу. Но... При этом я легко могу позвонить человеку, да, с которым мы не знакомы, но или мы пересекались где-то. Если вы хоть где-то пересекались, или вы это было, допустим, даже в интернете, неважно, да, кто-то чего-то вам скинул, все, мне в интернете вообще легко. Все в интернете для меня все друзья. Если мы в интернете, это все, это мы прям сидим в одной комнате, можно так сказать. Просто кто-то там в этой, кто-то в этой. Вот. Если это на земле, и если вы встречались на выставке, позвоните. Мы с вами встречались на выставке. Добрый день, там Ирина Степановна. Вы, наверное, меня не помните. Мы с вами были на выставке вместе. Вот, У меня сейчас... Жизнь так поменялась, мне так э, хочется с вами тоже поделиться. Может быть, где-нибудь встретимся, попьем кофейку или что-то. То есть вы должны встретиться, но об этом про бизнес пока не рассказывать. И через какое-то э, время, может быть, на вторую встречу или на третью, когда она уже скажет: Ну что там у тебя? Что? Что-то, ты, ты мне что-то хотела сказать. А? давай в другой раз, это самое, только ты мне напомни об этом, напомни мне об этом вечером, она тебе напомнит вечером, и вы уже вечером договоритесь на утро, где вы пойдете, и вы расскажете о своем бизнес-предложении. Вот, Спасибо, просто... но это психология, да, как бы это психологически как правильно подойти, а есть визитки людей, которые, ну, просто, как бы, ну, ну, можно сказать, холодный, совершенно холодный контакт, да? Вот тогда это просто разговор, и потом посылаешь, наверное, эту информацию правильно, как потому что здесь я, встреча... Я, например, сразу ставлю себя на место того человека, которому будут звонить. <связь> Если я человека не знаю, вот мне это, звонят. Говорят, есть у вас время? Во-первых, у меня времени нет. Uh -huh. Тоже, да, с какой подачей? Если uh -huh. позвонят, там спросят, ну, просто, может, пожелают хорошего дня. Мне будет уже интересно, потому что ни, ничего плохого мне не, ничего, не навялили, мне ничего, мне не надо ничего делать, мне надо выслушивать там 20 минутах предложений, да. Мне просто... Вот нестандартное мышление, оно дает результат. То есть вы поставьте себя на место этого человека, и как бы вы отреагировали положительно, если бы вам позвонили с тем или с иным предложением, на что бы вы кого-то послушали или приняли. Да. Очень мало вариантов, когда холодный контакт, который человек мне не знакомый совсем, может мне что-то сказать. Я найду тысячу просто причин, что я его не буду слушать. Я его просто да. даже отключу. Спасибо. Даже это как бы раздражает. Наоборот, стену такую выставляешь. Правильно? Вот я по да. себе. А когда это вы предлагаете вспомнить, да. это, это, когда вы с ним встретились когда-то, да? помнишь, мы на каком-то вечере. Или вот мы ехали, я там увидела это или что-то. Вот. То есть э, человеку должно быть что-то приятное. Вы должны вызвать у него положительную эмоцию. И ваш звонок всегда будет связан, должен быть с положительным. Вы должны либо его порадовать, посмешить, поднять настроение, поднять самооценку. Тогда ему будет интересно вас послушать дальше. Да также и со знакомыми. Я думаю, не сразу с бизнесом начинаешь, а просто общение, а потом уже как бы это легко идет да да конечно со так вообще там я про бизнес вообще не разговариваю если мы куда-то идем с друзьями там на шашлыки или куда-то это бизнес нет отдыхаем спасибо огромное У, удачи успехов учимся за а, вопросы. наташ я сейчас тебе еще а? добавлю позволю добавить сделать такое дополнение ну во-первых я вот в школах своих это рассказываю. Во-первых, если человек болеешь, плохо чувствуешь, настроение или вообще не надо прикасаться к бизнесу, как и там, близким, там, к ребенку. Внутри должен быть драйв. Поэтому вот э, техники получения этого драйва самые разные. Начиная от чашки кофе любимого, да, там с разговором э, человеком тебе приятным, до там, просто до спортивной разминки. Вот я вчера пошел в спортзал. Многие видели мое такое послание. Ä, да, послание, послание, Но я там уже сказал, что ребят, ждите, ближайшие дни будет большой репортаж. Я его действительно сейчас готовлю. Тем более вчера у нас с Оксаной было чудо. Мы вчера там просто ухахатывались, да, Оксан? Мы не будем про это рассказывать. Это реально чудо. Кстати, он хочет со мной сделать репортаж. Вот, но ну, ты понимаешь, о ком я говорю? Да. Э, вот. И э, вот, э, смотрите, очень важно. Состояние внутреннее. Если у вас, вот у меня сейчас, вот сейчас, у меня просто птицы там летают райские вот прямо вот в данный момент, и если я сейчас возьму это состояние и перенесу это на кого угодно в мире, он 100% почувствует. Будет это девушка, будет это мужчина, будет кто угодно, и они это почувствуют. Это первое. Еще раз, чтобы войти в это состояние, ну, как говорится, надо стать стой ноги, а если вы стали не стой ноги, или кто-то испортил вам уже настроение, это кофе, это там приятный разговор, чтобы вы, понимаете, вошли вот в это состояние, когда вы можете творить сотворчество, или какая-то гимнастика. И уже после этого, там уже существует тоже множество разных приемов, я об этом тоже постоянно рассказываю. Смотрите, если это женщина, это... Праздники, сейчас у нас праздники. Ребята, это этим тоже надо пользоваться. 8 марта. Ой, у вас там поздравляю вас с 8 марта. Там поздравляю там, найдите повод, повод найдите. Сейчас праздники пос Светлая седмица. 1 мая, 9 мая, весна. И понимаешь, и когда ты делаешь искренне, искренне делаешь что-то от души человеку, он уже как бы психологически становится тебе обязан. Понимаете? Если мужчина, там тоже можно найти тысячу причин, как его зацепить. Да? Там, э, если вы встречаетесь вживую, никогда разговор не начинаете о бизнесе вначале. Ой, какой у тебя галстук классный. Ух ты, какой галстук такой. Э, конечно, не надо смотреть, какую у него компания галстук. Там, перевернуть, сказать, ой, брионе, круто. Ой, какой у тебя ремень. Тоже не надо смотреть, какой ремень. Да? Если <звук> эта девушка, ну похвалите, найдите такие вещи, которые... Действительно, ей будет приятно, Там у женщин, ну, там, тысячу, там, и как одета, и какие красивые глаза, ну, про губы не надо говорить, а то она не, не, не так правильно поймет еще что-то, да. Найдите то, что вас вызывает восторг, и сделайте ей, ему или ей, сделайте этот комплимент. Если вы находитесь на расстоянии, там, в онлайне, если у вас есть визитка, просто найдите визитки, ту информацию, которая человека воодушевит и порадует. Потому что у меня вот сейчас в том году лежат нетронутые контакты, контакты в Индию от Руслана. Руслан будет пересматривать. Я это не забыл. У меня прямо это вот отложилось. И я жду момента. Теперь я считаю, этот момент настал. Вот. Благодаря Оксане у нас теперь есть тайм кэтл в да. Вот, благодарю тебя. И опять же, найдите вот эту, найдите вот эту причину уникальную, которая человека зацепит. Найдите. Если я пойду в салон к Тамаре, и она бы не была бы в Краут Ван, я ей бы там 9 комплиментов, которые бы сделал так, чтобы… И действительно, я бы ее заинтересовал. Но ее же заинтересовал же Виктор Прохоров, да, молодец. А Виктор в свое время заинтересовал Константин. А я в свое время заинтересовал Константина. А Константин мне говорит, Влад, что ты меня так поздно позвал? Я говорю, да до тебя достучишься. Вот. Поэтому вот состояние внутреннее и причина, которая вам даст дальше следствие, это очень важно, друзья, причина, которая даст вам следствие, что угодно, праздники, хорошая, я не знаю, там, хорошая погода. Но у нас у всех в общем той или иной степени есть кейс причин, от которых мы можем просто искренне порадоваться. Но с женщинами, на мой взгляд, там гораздо больше Количество причин, которых можно порадовать. Мужчины такие, в общем, железобетонные. Даже с мужчинами можно пробить этот внутренний барьер. Женщинами там гораздо легче, на мой взгляд. Вот, Но найдите вот это состояние, найдите причину. Тогда будет визитка, это будет, или это будет встреча, вон, как у Князь бы пошла в ресторан, обслуживает официант. У вас красивая рубашка. вот. Но я смотрю, у вас это, это самое хорошее качество. Вот. Ну, как хватает на жизнь? Кому сейчас может хватать, друзья? И вот слово за а, Вот она это подключает. хороший вопрос. Вам хватает на жизнь? Вот это надо ухватиться за него. Да. Спасибо. Да. Вот. Или, например, пошла к военным, да? К военным пошла. Там тоже своя специфика. 9 мая впереди там. Ну, вообще, я уважаю военных, врачей, учителей. Для меня это вот три категории, которые я очень-очень уважаю. В первую очередь. Ну, я, у меня у самого родители э, врачи, вот. у меня военный, у меня дед погиб под Сталинградом, поэтому это особый праздник, и для меня это вот святое. Поэтому найдите причину, которая действительно заинтересует. Но не забывайте еще о том, что сейчас весь мир – это большая одна причина. Люди хотят элементарно кушать, люди хотят обслуживать свои кредиты, люди хотят... Э, Найти работу, второй заработок, если не первый заработок, понимаете? Люди просто хотят кушать. Это тоже причина? Вот. Поэтому, я думаю, тут э, визитка, телефон, да что угодно. Просто возьмите и размышляйте. Разм... Оксана правильно сказала. Я бы встала на его место. Так вот вы встаньте на его место, на место мужчина, на место девушки, женщины, там, юноши, а как его, чтобы его зацепило. И все, у вас получится, друзья. Тем более могу вас поздравить. Предстарт закончился. Мы, мы, мы уже в основной фазе развития проекта, и это начало. Начало-начал. И потому тот, кто 12 лет назад не успел купить биткоин за 5 долларов, сейчас бы был бы, или нет, не за 5, за 20 долларов сейчас был бы уже миллиардером не отчаивайтесь, у нас как раз вот это только начинается, и мы эти а биткоины, а цифровое золото уже получили, так как являемся априори привилегированным статусами, статусе партнерами CrowdOne, Мы получили гексагоны, а дальше мы вам подскажем, что с этими гексагонами дальше делать. Вот. Спасибо за хороший вопрос, Наташ, который Спасибо. вылился в такой длинный ответ. Да, спасибо да, спасибо большое, друзья. Спасибо, Владислав, что меня пригласил. Очень а мы тебя не отпускаем. Хорошо. А теперь ты задай нам вопросы. Теперь ты нам задай вопросы. Да, хорошо, неожиданный поворот. Вопрос. Да. Скажите, пожалуйста, статус ну, может... директора, когда и кто планирует... Закрыть. Хороший вопрос. Каждый. Я же хочу этот вопрос Возьмите, передрисовать откройте. Тамаре. Тамари хочу перерисовать этот вопрос. Тамар, включай микрофон. Я знаю, ты человек у нас ответственный, у тебя, у тебя все получается по жизни. Тамар, давай к тебе этот первый вопрос. Каждый ну, открыл, 5... открыл микрофон, сказал там, 1 ноября или... 1 августа или там 25 сентября, вот, скажите сейчас себе, когда вы закроете статус, и какой, почему директора, да, может быть, кто-то хочет закрыть президента, вот, выберите сейчас время, э, дату, озвучьте это в голос, запишите себе и прикрепите на самое видное место, да, когда ты вы встаете сразу, раз, глаза туда, и это будет у вас ваша самая сильная мотивация. Вы себе дали установку. И будет все происходить именно по этому пути, который вы сегодня, сейчас себе пропишете. Так что, я, Тамара, открывай микрофон. Когда? Я, я не буду прятаться за команду, я не привык за кем прятаться. Я, наверное, первый отвечу. Да. Ну, я, я так смотрю по определенным событиям. Я сейчас говорю не о статусе директора, даже две звезды, три звезды, хотя сейчас стало, ну, скажем, период получения статусов. Сейчас он немножко удлинился, но при правильной тактике стратегии можно его также хлопать, как в прошлом году, как орехи хлопали. да. Я планирую статус президент одна звезда, сентябрь тебе ноябрь. Вот Я не буду говорить число, это сентябрь тебе ноябрь. В зависимости от определенных обстоятельств. Ну, ты знаешь, какие у меня обстоятельства, Оксан. Вот. А, вот. время. Да, вот надо записать. Кстати, тем более, кто знает бизнес-молодость, они в свое время, в начале своего пути, они что делали? Они писали расписку. Я обязуюсь первого числа там, там, заработать какие-то деньги. среди. Они как раз там пользовались директом, Яндексом Директом, закрывали вот эти лиды. Вот и за это, да, я обязуюсь. Если я не выполняю, я даю вот такую сумму денег. А тем, кому он говорит, тот ему говорит: ну тогда я тебе даму вот такую машину, там Мазерати, там как раз была Мазерати, э, порт, э, Мазерати, э, хороший седан, да. И они все закрывали таким образом, потому что это вот работает. И я заметил еще одну особенность: это надо прописывать на бумаге. Обязательно. Слово вылетело воробей не поймаешь, а бумага, друзья, бумага. Я вам в прошлый раз говорил о секрете А4, о котором Ирина Камкова тогда, о секрете мега-инструмент, мега который работает. Бумага. Я обязуюсь к первому ноября получить статус президента. Берете кинжал. Так, у меня здесь есть кинжал. А, у меня сейчас кинжал я убрал. Берете так, режете руку себе. Ну, это, конечно, шутка. И крови, так пропечатываете. Все. Если я это не выполняю, ну, я не знаю, там, поляну на кровне, поляна – это, это легко, надо что-нибудь такое придумать. Поэтому вот прямо напишите это на бумаге, на бумаге, что я обязуюсь. У вас появится стимул не перед командой, не перед Оксаной Смирновой, не передо мной, а гораздо важнее перед самим собой появится, потому что если вы себя уважаете, вы получите даже выше статус, и вы будете… Постоянно просыпаться, голова будет работать, нейронные сети будут работать. Как это сделать? Как? И поэтому это важно, сделать очередной вызов самому себе. Так, да. кто поднял руку? Ирина подняла руку, мы ей даем слово. Ирина, включайте микрофон. Да, добрый день, вы меня слышите? Да, Ирина. Да, а, да, вот, Оксаночка, я очень рада тебя слышать, и твой рассказ и о том, как работать с клиентами, как приглашать партнеров, и что их надо мотивировать. Да, вот сейчас наша компания, она как бы изменяет немножко свой ход, и другие события наступают, и у меня вот на сегодняшний день, возможно, мотивация для приглашения партнеров, она будет касаться нашего мульти, мультивалит-кошелька. И вопрос вот такого плана. А сможем ли мы между собой реагировать? То есть смогу ли я тебе отослать деньги, ты мне отослать деньги? Внутри системы будет вот этот контакт? Вот этот момент очень привлекательный. Конечно, я думаю, что это у нас так оно и будет, потому что, во-первых, у нас будет свифт IBAN, то есть это будет возможность перевода с карты мультивалит на любую пластиковую карту Visa или MasterCard. И внутри нашей системы то же самое. Я думаю, это самое первое, что внутри нашей системы это будет без всяких ограничений. Посмотрим. Да, это, это все, что когда начинается вот э, прелюдия чего-то, в первую очередь все компании делают беспрепятственное перемещение тех самых там гифтов между партнерами по всей сети и так далее, там, токенов и так далее, поэтому это первое и ну мы надеемся, что компания с этого начнет, а все остальное там акции, криптовалюта э, виртуальная карта там Google, Apple, Apple, это уже следствие, но чтобы свободно ходило это очень большое, большое вспоможение вообще в разных проектах, это делать свободный выпуск, перемещения внутри системы ценностей. Вот. Поэтому да, будем надеяться... Да, это что... очень важно. Это очень, очень важный момент, потому что я вот начала пытаться контактировать с людьми из Донецка, из Луганска. Вы знаете, они даже в сайт наш не могут выйти. Я даже дала полностью вход в свой кабинет. Люди не смогли зайти, причем очень грамотные люди. То есть есть ограничения в общении. Ну, Значит, будем искать другие способы, каким образом выходить эти моменты. Реприем. Выпуска... Ребят, VPN да, помощь. Okay. VPN либо опера. Опера сейчас там прям по умолчанию ставишь, браузер опера, и там уже стоит VPN. В частности, все, что у нас не получается, можно заходить даже без VPN. -ов. Ну, по крайней мере, ставите браузер опера, и там уже есть вот это вспоможение. И дальше будет вам счастье. Если там не получится... Вы пробовали, но... вы пробовали это в Луганске и в Донецке? Кто-то пробовал это уже? Я пробовал на территории Российской Федерации, на которой существуют заблокированные ресурсы, в частности, Ленкидин. Uh, который... uh -huh. uh -huh. Да, и я через супер захожу. Даже могу вам сейчас показать. Сейчас, секунду, включу экран. Включу экран. У меня NordVPN, VPN. Тоже хорошая программа. Да, да, да. Вот сейчас я включил экран. Сейчас. Должен открыться Opera. И там как раз есть вот это вспоможение. Давай, открывайся. Вот. И вот у меня тут уже стоит в закладке, то есть уже стоит по определению браузера VPN. И вот я сейчас нажимаю на LinkedIn. Вот. То есть. А так мне пришлось бы ставить бы какой-нибудь VPN-сервис и так далее. Бесплатный, платный и так далее. Вот. А здесь он стоит уже по определению. Вот. Видно, да, экран? Mm -hmm. Ну вот он у меня уже почти там открылся. Просто сейчас, на праздники, вот он уже открылся. Праздники сегодня все там на сети сидят. Вот. А вообще, друзья, я вам так скажу. Вот я тогда проводил на той неделе школу хай-тека, Очень важно, очень важно. Ну вот, видите, открылось, да. Причем он у нас запрещен в России. Поэтому браузер Opera – самое простое, или вот то, что сказала Оксана. Вот. А вообще хай-тек – это не только для того, чтобы привлечь все внимание, для того, чтобы вот справляться с такими ситуациями, да, которые вот сейчас Ирина задала, и хороший вопрос. Вот, пожалуйста, это определенный набор инструментов программного обеспечения. Это должен быть, конечно, хороший по возможности смартфон или ноутбук. Вот, потому что без этих вложений, или, или планшет хороший, вот, без, без, без этих вложений первоначальных, ну, любой бизнес, что-то начинается. Или просто вы, когда получаете первые деньги, ну не старайтесь их прямо сразу потратить. То есть финансовая грамотность – это не только грамотно вложить там в акции, в облигации, в криптовалюту, но в том числе купить в первую очередь себя необходимой инструментарий. Я когда первые… Деньги заработал в правде, Я в первую очередь обновил себе, я взял себе новый этот MacBook, обновил, я себе там обновил еще много чего. вот. Ну и вы знаете, что буквально там недели две назад я там для нашей команды, для Москвы, для мобильного перемещения купил прокционное мобильное оборудование, с помощью которого я могу теперь проводить презентации, и вообще не, не, не зацикливаясь нигде. Мне только нужна розетка. Вот и все. Поэтому вкладывайте вот в себя в твой бизнес вот этими хай-теками, в том числе и программным обеспечением. Вот, пожалуйста, все работает. Так, друзья, ну что, вопросов больше нету. Давайте тогда отпустим Оксану на шашлыки. Шиш... Оксана, сегодня шашлыки будут, нет? нет? Нет, не будет. У нас сегодня очень много дел и работа у меня. Следующая встреча начинается буквально через пять минут. Все, благодарю тебя, О, да. весны, спасибо радости, спасибо, что ты к нам пришла. Друзья, вас тоже благодарю. Полный период, в пятницу будут итоги с нашей командой. Спасибо. Спасибо, всем пока.